Для того, чтобы управлять собой, нужно знать, из чего ты состоишь, из каких уровней. Как я уже говорил, предпоследний уровень – это уровень убеждений. Ну а последний уровень – это уровень души. И хорошо бы, чтобы убеждения, как директор, служили хозяину, душе. Потому что убеждения формируют судьбу. Они формируют те события, которые будут с вами происходить. Ну, соответственно, события формируют то, что вы делаете в них, они подталкивают к определенным действиям. А после действия вы определенные чувства и эмоции проживаете и ощущаете их. То есть, по сути, этот курс он основан на системе чакр, как ни странно. От верхней чакры до нижних чакр. И это каждая чакра это определенный центр, который отвечает за управление. И как бы переработку вот, части э, реальности. Вот, например, есть тело, ощущение – это часть реальности, я ощущаю. Есть мои эмоции, это другое совершенно, другая чакра. Есть моя личность, вот, что я про себя там думаю, например, как я действую. Есть опыт, это следующая чакра. Вот. Есть мои знания, мое мировоззрение, следующая чакра. Вот. А есть душа, которая пришла получить определенный опыт в этой жизни. И вот хорошо бы, чтобы вся вот эта вот бригада чакр, этот коллектив прекрасный, вот, подчинялся хозяину, а не каждый своими делами занимался. Если в детстве вам прививали убеждения, которые вам не по душе, вы будете ну, как бы жить не свою жизнь. Будете жить жизнь мамы, там, жизнь папы, какой-нибудь училки, например, там, в школе или еще кого-нибудь. Поэтому, конечно, мы перепишем мировоззрение под вашу душу. Это одна из задач этого курса. Поэтому он такой глобальный, не по верхам. Но мы будем двигаться не от верхних чакр, а от нижних, от ощущений, от тела. Потому что пока заблокировано тело, ничего нового не попадет у вас. Вы будете просто как вот черепашка. Вот такая вот система.